Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Пожар, наводнение или иное стихийное бедствие, оставившее человека без собственного жилья, может лишить гражданина еще и права на бесплатную компенсацию утраченного, если оно не было застраховано. Такое положение есть в поправках Минфина, подготовленных ко второму чтению в Думе. В нынешней версии документа говорится, что без такой страховки гражданин может получить взамен только жилье по договору социального найма, и то, если у него нет иного благоустроенного жилого помещения, и он признан малоимущим. Капиталисты продолжают лишать трудящихся последних социальных гарантий. Рыночные отношения внедряются во все стороны жизни. Один из жителей Пензы сообщил в редакцию портала penzavzglad.ru о том, что его и других работников организации МРСК «Волги», в которой он работает, принудительно заставляют перевести дневную заработную плату в пользу строительства Спасского кафедрального собора. А чего же в нашем светском государстве десятину не ввести? Это сколько храмов можно было бы построить? В Березниковском городском суде состоялись слушания по делу бывшего руководителя МФЦ по ГМУ Дмитрия Дымбрилова, участвовавшего в похищении 27 миллионов рублей. В связи с тем, что половину срока подсудимый под домашним арестом уже отбыл, и тем, что он раскаялся в содеянном, судья удовлетворила его просьбу о досрочном освобождении. Товарищ, давно пора понять, что буржуазная власть воров и мошенников всегда действует в интересах воров и мошенников. Лидер партии пенсионеров России Николай Чебатырев выразил поддержку реформы, повышающей пенсионный возраст. Цитирую. «Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсий. Оно не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня». Конец цитаты. «Сколько бы буржуазной марионетки не ли чушь, очевидно, что единственная цель грядущей пенсионной реформы – наполнение буржуйского кармана». 17 июля в Михайловском районе Волгоградской области установят памятник последнему русскому царю Николаю II на территории Успена Никольского храма, станицы Арчетинской. Белое полотно с точно такого же бюста сорвут и в Нью-Йорке. Отсвечать скульптуру будет первый иерарх русской православной церкви за границей, митрополит Иларион. Вот он, герой РПЦ и современной буржуазной власти. Человек ответственный за кровавое воскресенье и две страшные войны. Массовая забастовка на предприятии «Улан-Удэ» «Стальмост». Работники остановили производство, отказались приступать к своим обязанностям. Причиной послужила очередная и уже традиционная задержка заработной платы. Товарищ, и сколько это будет продолжаться? Буржуй будет урезать зарплаты, задерживать их, а наемные работники все так же будут устраивать забастовки, чтобы эти зарплаты получить. Не пора ли начать бороться с самой буржуазной системой, играющей жизнями трудящихся, словно игрушками? Товарищ, покончим с буржуазным строем вместе».